Валенсия интереснейший город с огромным количеством музеев и прочих достопримечательностей. Но сегодня мы поговорим о шопинге, точнее об аутлетах. А еще точнее об аутлетах группы Cortingles, в которых представлены всемирно известные бренды. В качестве примера мы взяли самый крупный, пожалуй, аутлет, который находится в черте города Валенсия. Аутлет коммерческого центра Адемус. Находится он совсем недалеко от другого более известного коммерческого центра Nuevo Centro. Кроме него есть еще три подобных аутлета. Под видео я дам ссылку, где можно будет найти их местоположение и время работы. Также имеет смысл обращать внимание на то, что написано на стенде. Вот мы сейчас видели оферта, это спецпредложение. Если мы видим, к примеру, минус 80% и написано Sobra Precio Original, это означает то, что это скидка обычная. А если вы видите, к примеру, вот такое слово, минус 70% адициональ, то это означает скидка на скидку. К примеру, если футболка стоила 70 евро, ее сбросили на 50% и она стоила, стала стоить 35% то мы считаем 70% от этой суммы, от 35, соответственно, футболка сейчас стоит 9 ,50 евро 50 Здесь мы видим спецпредложение из-за того, что заканчивается сезон. Здесь вы встретите массу брендов, таких как Armani, Trussardi, Pepe Jeans, G-Star, Tommy Hilfiger, Diesel и массу других. Докерс вот мы видим. Из этой надписи следует, что все товары, находящиеся на этом стенде, имеют единственную цену – 12 евро. Если что-то забудете, не страшно. В любом случае на страницке я дал описание всех этих терминов. Иногда бывает, что товар находится не на своем месте, но это нормально для такого большого магазина. К примеру, вы нашли футболку «Дизель», а она находится на стенде «Рель Флорена». Ничего страшного, либо ищите стенд «Дизель» и смотрите, какая скидка сегодня на этот бренд, либо идете на кассу и просите, чтобы вам проверили цену. Большим плюсом является, конечно, то, что этот аутлет находится в черте города, и добраться до него не составит никаких проблем. Также на страничке я отметил, что если вы видите вот такое слово ДЕЗДЕ и 12 евро, это означает то, что самый дешевый товар на этом стенде стоит 12 евро, остальные все дороже. То есть переводится это ДЕЗДЕ как ОТ. Это спецпредложение этого сезона. На этом мы заканчиваем обзор Аутлетов Валентии. Всем удачных покупок!